30 октября. Всем добрый день. Плюс 10 Пасмурная Идеальная погода для объединения семей. Но объединяться, конечно, они должны. В общий клуб, зимующий с двумя матками, через предварительную такую операцию. Одну семью оставил специально, чтобы показать весь цикл, как наглядное пословие. Ну и сразу покажу варианты изоляции, вернее варианты изоляторов, потому что многие путаются в форматах, не знают, какой формат выбрать идеальный и как они размещаются в угрех. Ну, Была позапрошлом году, по-моему, конференция в Киеве, я там презентацию делал по как раз на эту тему. Все, абсолютно все изоляторы, какие на сегодняшний день существуют, самые распространенные практики и все конструкции ульев. Сейчас покажу, как размещаются они эти изоляторы и какие существуют форматы ну всем известный первый чего я начинал понятно это изолятор Хмары стандартный широкоформатный они сейчас у меня в некоторых семьях стоят я из него сделал вариант модуль покажу там дальше в семьях его в действии но еще есть и варианты это мой самый первый, междурамочный, если, мало ли, слышал я, что применяю такие междурамок, я его размещал, опора на верхние бруски, и во второй половине зимы открываю крышку, смотрю, если уже от передней стенки начинает показываться изолятор, значит подвигал его, вдоль улочки к задней стенке. Ну, в общем, такой примитив. Но, тем не менее, это первые шаги, и они практически сработали. Показ... Я на прошлом взяла обмолвился про изолятор-полоска. Вот смотрите. Я показывал неоднократно, но покажу еще раз. Мезина, наш Дружковский, Донецкая область, алистинский. Александр Васильевич, Алексей, Алексей Васильевич И давал координаты его. Смотрите, в чем принцип размещения. Он может вертикально размещаться, понятно, между улочек, может под наклоном размещаться, как клуб перемещается в зиму, вот таким способом. Но его ширина, обращаю внимание, на что человек сделал сталку. Сократить до минимума Размер улочки, потому что при широкоформатном, большом вот, изоляторе хмары, они, в принципе, все имеют и достоинства свои, и минуса. В этом вот, большом широкоформатном изоляторе заходят две улочки в эту зону размещения изолятора. И бывает, что если с кормами пчеловодка вот, ревизию по кормам не сделал осенью, по последнему теплу, то дефицит кормов. Чтобы улочку не расширять, вот пчеловод сделал вот такой прототип. Он прижимает узенький, прижимает вплотную к медовым рамкам. Улочка сохраняется 10 миллиметров, как и обычно мы формируем. Пчела выедает под этим изолятором, делает себе проход для доступа к матке. Всего на все небольшая полоска извлек, ну, освобождается меда. И вот таким образом, не нарушая ширины улочки, они зимуют. Пчелы. Причем, утверждает человек, что несколько маток проще вот в таких изоляторах. С, того же, с той же серии его компаньон тоже вариант хороший когда прижимаем ее вплотную к рамкам, с торца должен быть проход пчел. Мало ли как там они будут выбирать, не будут. Проход пчелы к матке, то есть контакт с торца. Тоже своеобразный такой подход. Ну Каждый пчеловод будет применяться и отрадно заметить, что не просто вот так вот тупо в какой-то формат... Упярились, что-то не получается, и начинается возмущение. Вот изолятор наподобие Милленина. улей полурамка. Видите, да? Полурамка. В последнее время стали очень часто прибегать к такому формату и меньших объемов. И вот зимует на двух корпусах, допустим. Третий внизу проходящий, полупустой. Где размещать вот такого формата изолятор. Разместить вверху, клуб опустится вниз, может матка погибнуть в первой половине зимы. Опустить его вниз, да, все нормально будет. Они сформируются перезим, будут, в начале зимы. Затем поднимается клуб вверх и мало ли какое будет надрамочное пространство, если оно будет тем более большое или пчеловод еще и дотацию положит, то погибнет матка во второй половине зимы то есть будет брошено, клуб поднимется вверх. Поэтому если кто будет размещать вот такого формата, пользоваться таким форматом изолятора, значит под верхним бруском второго корпуса или вот нижнего, ну пускай это будет среднего, будем говорить. Вот тогда клуб будет, то есть матка будет в зоне захвата клубом в начале зимовки и в конце ну и изолятор модуля я покажу сейчас, как они стоят в улье. Теперь, как размещать вот такой вот широкоформатный. Размещать его вот так вот. Ну полурамки он хватает, он достает без проблем, и, и вот, если вот так разместить. Бывает рутовская система и на двух корпусах зимуют. Спрашивают, как зимовать в таких случаях. Его можно вот так вот перевернуть. Захватывать два корпуса без проблем. Ну и у меня сейчас здесь стоит треугольник. Косынка вернее. Я покажу, как она захватывает весь Да в принципе все пронизывают все три корпуса аж наполовину нижнего корпуса. Чтобы не подрывать корпуса, живьем будет интереснее увидеть. Вот эта косынка. И спрашивают, размещать вот так вот внизу или же обязательно должен быть изолятор размещен в верхнем основном медовом корпусе. Конечно же так, только так. Никаких таких размещений. Только так. А для того, чтобы матка была в зоне захвата клуба, поэтому такие варианты. два и Дадан двух в двух корпусах Дадана зимует, в двух корпусах Рута. Поэтому... Как выход переворачиваем на ПАПА и матка будет постоянно в зоне захвата клуба. Так что вариантов предостаточно и форматов изоляторов. Если кто тему логически осознал, готов практически попробовать... Значит, для вас это информация для вооружения. Так, ну и сейчас пойдем дальше. Постараюсь поаккуратней. Камера чувствительная. Никуда не денешься. Сам и снимаю, сам в главной роли, как играющий тренер. Так что приходится терпеть. Так, сейчас пока не открывал. Понятно, на двух корпусах, вот стоит пасека на двух корпусах. Что это значит? Вся, абсолютно все семьи уже в нижних корпусах с двумя матками. А верхний, чтобы не стряхивать и не возбуждать лишний раз и вызывать беспокойство у пчел. Я ставлю корпус, матку опускаю этой семьи вниз через медовую рамку. А верх, вверху оставляю ее гнездо. И подкрышник, и пленка. Они постепенно туда, там две матки. И пчелы, чтобы не стряхивать, они сами туда переходят, в нижнюю часть. Теперь смотрим изолятор-модуль с двумя матками. Почему родилась такая идея делать вот такой вот стык? Вначале я пробовал изолятор-хмары делить планкой изнутри. Но... Хорошо, что две матки в одной улочке можно компактнее сделать гнездо и не бояться перекоса. Потому что очень часто, когда через медовую рамку два изолятора, то в одну сторону клуб перекашивают, пчеловод по осени не проконтролировал, и одна матка остается вне зоны захвата клуба и застывает. Очень обидно, когда по вине вот, э, самого пчеловода. Матка гибнет. Поэтому родилась идея вот такого модуля. Когда я зимовал широкоформатным через внутреннюю перегородку, точно так же от угла и делалась перемычка, и до э, верхнего угла. И вот первые половины зимовки, да, клуб был вот в этой зоне, и матки находились в, одной в одном температурном режиме. Феромоны обеих маток пчелы ощущали равномерно. Но затем клуб перемещался вверх, и матка, которая находилась внизу, оставалась в более прохладной температурной зоне, а как... Известно, что температура была определяющей. То есть, чем холоднее, тем хуже пчелы ощущают феромон. Что, в принципе, и явилось фактором примирения двух маток в одном клубе именно температура. Потому что после плюс 10-8 градусов тепла притупляется ощущение феромона ну как бы там не было но пробуем и какой-то выход есть но ну, через медовую рамку пока я иду к тому месту через медовую рамку два изолятора на сегодняшний день это более такой эффективный именно по выходу маток. Пчеловоды пока модули... Если кто не имеет большой практики, постарайтесь воздержаться. Пробуйте одну матку вначале, затем две матки автономно, каждая в своем изоляторе и в своей улочке. Там будет господствовать феромон. В этой очкой именно ее и большей вероятности гарантии сохранности обеих маток какой я еще хотел какую тему затронуть вернее не тема тема одна и та же объединение семей но почему-то она несправедлива Забыто, причем забыто мной. эта тема. Это две семьи остались. Готовлю показать объединение напрямую по холодам. Но пока температуры еще такой нет, покажу. Так вот, как я объединял раньше, еще не было изоляторов. Стоит две семьи, нужно объединить. Не газета, не пленка. Я просто у этих семей, семей в этих, в семьях, забирал маток. И помещал вот такую пересылочную клеточку на сутки, можно на полдня, достаточно было. Через два часа семьи начали ощущать сиротство. Я их объединяю между собой, как только мне душа пожелает. Без проблем, никакой вражды, ни единой пчелы не гибнет. Объединил, и к вечеру, если это была первая половина дня или, допустим, в обед, во второй половине дня я даю маток обоих сверху на бруски ложу, конечно же, они кинулись на обе матки, какую-то выбрали сразу так более лояльно ведут себя по поведению можно определить кому к какой матке не агрессивно относятся, а какую уже принимает. И вот смотрите, какая интересная штука. Затем, конечно же, изоляторов не было. Я открываю со стороны Канди отверстие и выпускаю обеих маток. Выбирают одну лучшую, но тем не менее, сам факт объединения. Затем, обратил внимание, когда лежит, э, лежат клеточки на верхних брусках где-то около недели, они к одной матке более, так я сказал, лояльно сразу стали относиться. Ко второй агрессивно, как ежики поупивались в эту клеточку. Затем проходит время, возможно, оба запаха феромонов разошлись по улью. Контакта прямого не было с пчелами. И они оставили в покое и ту клеточку. То есть спокойно. Фактор примирения постепенный. Думаю, сейчас бы такой вариант, и садить их в изоляторы. Уже видно, сразу будет, сразу будет. Если они на протяжении недели будут продолжать агрессивно к одной матке, значит и не морочить голову, не садить ее в изолятор и не помещать ее в гнездо. И не ставить, делать на нее виды какие-то, делать ставку. А там все покажет. Они уже гарантированно будут, перезим... две матки перезимуют до весны. Вот такой предварительный этап. Причем два зайца сразу. Во-первых, определяем, примеряем пчел без проблем. Никаких вот контактов, никаких ждать, когда там будет температура подходящая. Просто забрали маток, объединили через два часа семьи, а матки в клеточках. Даем клеточка если нет желания или необходимости сохранности маток. Конечно, такого не бывает у пчеловодов. Но ну, тем не менее, у Цебро и Волоховича такого не было. Объединяли, тратили, теряли по 200% маток и считали, что это оправдано. Потеря была здоровая. Выбирали лучшую. Уже готовая генетика. И селекция была на следующий сезон. Так что поздно я об этом вспомнил. А напомнил мне один пчеловод, я через подкрышник объединял, через подкрышник. То есть ложился корпус на корпус, семья на семью, сразу пленка была а есть вариант когда пленка не укладывается в глухим, то есть по всему периметру наглухо а ставится на подкрышник 5 сантиметров воздушная прослойка между семьями и лежит на нижней семье на потолочинах то есть на верх на рамках в свободном своем перемещении пленка там есть щели и вот когда вечером я устанавливаю чужую семью, они постепенно, не прямой контакт идет сразу так вот, пчела с пчелой, а постепенно они по стенке улья поднимаются, те вверх, те вниз, и дольше получается. Ну, вот варианты. Есть, главное, чтобы была логика и побольше на вооружении таких вот экспериментальных, эффективных, Случаев практических, и мало ли как, кто какой применит, согласно его занятости. Можно, если пчеловод выходного дня, приехали на пасеку, уезжает домой, побросали сверху через эти подкрышники сразу семьи и поехали. Или же такой вариант, если есть возможность, забрали маток и по клеточкам... Потому что объединять бывает тяжело. Точно так же, кстати, и подсаживать маток. По осени, если нет, если своя погибла. Рядом семья вот стоит, не буду уже камеру снимать. Открываю, три, три матки зимуют. Молодая ходит. Расплод есть на одной рамке, правда. На второй засел. Так что мои сочувствия тем, у кого до сих пор во вовсю матки в активности. Итак, всего доброго. Завтра зэла 31 -го. Жду с вопросами. Два вопроса есть. По маткам тихой сменя и по термокамере. Так что выберем. Уже начало есть. Обсуждение и есть время. Звоните, пишите. Побольше вопросов я их буду комплектовать, чтобы как-то максимально на выходе было эффективно наше общение. До свидания.